всем привет дорогие друзья с вами канал криптошарк в этом видео расскажу об интересном проекте x42 почему я говорю что проект интересен потому что мне честно говоря, даже удивляюсь как он без особых там листингов там мастеров и тому подобное как он живет и он как бы развивается и сама как бы идея данного проекта в общем здесь даже сделали так что нет комиссии за переводы там друг другу с кошелька на кошелек монет то есть, сеть полностью бесплатная уже получается. Здесь у нас только работает, скажем так, просто ос. И, как бы, ну сами понимаете, здесь наши карты уже не работают. То есть, как бы, вкратце здесь я сайт перевел, конечно, некорректно, но он переводится. Как видите, здесь пишут что они как ветераны то есть они уже бывалые в этом деле не ну хотя честно говоря я почитал да о данном проекте как бы тут на самом деле скажем такие ребята с головой сидят которые шарят а вот там, скажем так разбираются поэтому они скажем так создали сеть эта сеть как бы будет предназначена для таких же подобных им разработчикам либо там для каких-то других проектов то есть на этой сети можно будет тестировать другие проекты то есть блин и с помощью данной монеты можно будет оплачивать какие-то там работы даже скажем так технологические потому что как бы я особо в это углубляться не буду потому что это все там программирование идет и тому подобное в общем что у нас, как я говорил, да, получается нулевые взносы, все у них работает мгновенно, быстро, все у них шито, крыто, как и обычно, все сети зашифрованы, то есть я не знаю, такая сеть скорее даже не для других разработчиков, а для закладчиков подойдет, потому что, блин, ее можно там еще и не в такое русло направить, потому что комиссии нету, если это все, скажем так. Наберет хороший оборот и хороший курс будет. То в принципе на этом, блин, будут всякие делишки неплохие такие проворачиваться. Как видите, да, у нас тут получается на баунте они какой-то отвели 800 тысяч монет на развитие. Миллион триста. Вот такие вот партнеры у них. Три шестерочки основные разработки, блин, конечно интересно, они так поделили, мне кажется, это все не просто так было сделано. именно в данной пропорции поделить, скажем так, монеты на разработку на все остальное. ну, да ладно, упустим этот момент. А, в общем, что у нас в дальнейшем по дорожной карте? мастерноды, в принципе, все как и раньше частные сделки и контракты, магазин приложений блокчейн, блин, я не знаю, как у них это, конечно, все будет получаться, вот они обещают, да, в первом квартале 2019 года. Ну, походу там типы серьезные взялись, потому что они поднимают колен вообще, можно сказать, с нуля. Они, я не помню точно, какого числа, точнее, какого месяца, но первого числа точно помню, что они запустились. Но, тем не менее... У них сейчас нету ни листингов, ни мастернода онлайн, ни MNCN, никаких других таких листингов. Сейчас я покажу, конечно же, все ссылочки. Но, тем не менее, как-то они крутятся. Они сейчас на двух биржах есть. Пускай, конечно, биржа не топчик, но, тем не менее, оборот там идет неплохой. И потихонечку развивается. Мне кажется, они сейчас здесь набьют себе курс нормальный, а потом уже будут листиться дальше, выходить на другие биржи. В общем... В Третий квартал, четвертый мы останавливаться не будем углубляться. Потому что проекты так уже какой-то интересный получается. Но ну, как видите, да, они свои лица решили не показывать. Тут Габриэль, директор компании. Денис. Гирирмин. Я не знаю, блин, правильно прочел или нет. Ну, как правило, конечно, зачем показывать лицо? Потому что по этому лицу, если что, можно потом получить. А, в общем. Также вы можете, если у вас какие-то интерес, интересные идеи для блокчейна, либо для данной тематики, для данной сферы, не знаю, попробуйте им, напишите, потому что может быть ваша идея зайдет, может быть вы зато там поймете что-нибудь, не знаю, там попадете к ним в команду, будете как там двигаться. Так что в принципе всегда можно с ними перетереть. Ребята вроде бы активные, нормальные, там, веселые, всегда идут на контакт, то есть с ними все отлично также у них небольшие партнеры, да, партнеров так особо не сказала бы, что прям такие уже деревянные партнеры, которые уже блин прожжены, уже давно работают, но тем не менее неплохие, я скажу. А, в общем, часто задаваемые вопросы, ну это нам как бы уже неинтересно, да, по эту монетку нельзя. Ну вот, как я вам говорил, да, можете отправить свое предложение. Они-то рассмотрят, если у вас какая-то будет интересная идея, только не вздумайте свою идею полностью излагать в данном сообщении. Потому что идея, как вы понимаете, останется, а вам нихера не останется. Ну да ладно, идем мы дальше. Есть белая бумага. Конечно, белую бумагу по стандарту я зачитывать не буду, потому что это будет полная жесть. Это будет очень долго, это прям затянется на очень-очень много времени. Кому интересно, полистайте. Вот, кстати, да, 1 августа запустились. У них тут 8 тысяч, больше 8 тысяч просмотров данной, скажем так, данного топика, данной страницы. Как видите, да, Proof of Stake, мастерноды, Primine у них 10,5 лямов. Ну, в принципе, неплохо. Общее колесо монет. Ну, конечно бы, если бы было не 42 миллиона, я бы, конечно, удивился. В принципе, такая же вся информация, как и на сайте. Пока так, скажем, в упрощенной форме. Сейчас мы перейдем еще пару бирж, полистаем. Здесь как бы ничего особенного больше у нас нету, да. Вот, в принципе, о чем я говорил. Все ссылки, да. Сайт, белая бумага, кошельки, Explorer, дискорд. Залетайте в Discord И все, у них нету больше ничего такого, чтобы они там все как-то где-то пиарили. Но, тем не менее, они двигаются. Блин, я не знаю, работают. Я не знаю, как это все у них получается. И кто за этим стоит. Ну как-то выкручивается. Две биржи есть. StarTex и Alt Markets. По крайней мере, здесь поинтереснее немного будет на, на данной бирже. Конечно, сейчас кто-то взял монеты, подслил. Курс вот сегодня плавал. Курс был сегодня неплохой. Но, ну, мне кажется, это временное явление. Ну, в принципе, даже сейчас курс хороший остается. Поэтому хреново знает. Честно говоря. Настолько загадочные ребята, что можно ради интереса, знаешь, там, э, прикупить там хотя бы те же там 500 тысяч монет, и пусть лежат. Интересно, что с этого выйдет, может они потом вообще какие-то жесткие будут. Точно так же, как просто есть монета э, 42 coin, да, это X42, только там цена вообще жесткая не них была. Конечно, вот же и вторая биржа, да, Altmarket. Э ну, в принципе, точно так же, как и там. Особо здесь ничего не меняется, поэтому хрен его знает. Просто, я, мужики, говорю, это такой вот интересный проект. Не знаю, что с этого выйдет, как он на это будет работать. Ну, можно понаблюдать. Конечно, их на все зашифровано. Ну, хотя ладно, что-то, пишите свои комментарии по данному проекту, что вы вообще думаете. Поддержите видео лайком, подпиской на канал. А пока мне там все. Давайте всем удачи, всем профита, всем пока.